Я мать, дважды мать, я жена, я хочу заниматься своим любимым делом, я хочу путешествовать, я хочу остаться женщиной, не хочу быть прорабом, архитектором. Поэтому все работает абсолютно автономно и независимо. 32% процента годовых, это почему я так посчитал? значит, 384 тысячи – это годовой денежный поток. Минус 83. Мне постоянно говорят, но машины же дешевеют, особенно токсичные, куда я ее потом продам. Это я показываю за год удешевления машины то есть стоимость машины первоначальная 760 тысяч рублей я взяла что они ну, на 15 что машина моя подешевеет то есть если я захочу через год продать то она подешевеет расходы все на управляющей компании я получаю только чистыми деньги 32 года если я лично захожу суммой 10 от стоимости машины и 120 тысяч на ее запуск, то есть общая сумма моих расходов первоначально 310, остальное кредитная. То есть здесь я вычитаю стоимость кредита, да, сколько я заплачу, уже 46 годовых. В принципе, пока мне интересно, то есть они меня с сентября месяца катаются, мне пока очень все нравится. Вот так вот она выглядит, уже обклеена. Вот. Это вот как раз моя бэшечка, BMW моя. Семерка, вот она у меня полгода, я на ней покаталась, постояла, она немножко погрустила Вот, сейчас она у меня в прокате, но с окупаемостью два года То есть у меня контракт на год, сразу же они подписались, полангаться еще на три года Если она будет ездить хотя бы два года на этих условиях, то что я сейчас отдала Она у меня купится за два года То есть примерно с нее сейчас где-то 200 тысяч, а они тысячу мне платят ну неплохо, не тоже неплохой вариант, это не такси, еще не забывайте, что там еще останется сумма пригодных остатков. Ну как бы, все же говорят, ну они же тебе и убьют, я говорю. Отлично. Ну то есть три года она у меня, два года она у меня покатается, она уже себя окупит. Еще плюсом останется, ну миллиона за три, я еще продам ее за два с половиной за три точно. Пять машин, вот вам миллион. Ну, таких, 5, например, и все. Вот вам миллион пассивного дохода. Если вот это вот BMW, да, вот, ну, понятно, что не каждый готов купить, там, и все, но просто для сравнения. Квартиры тоже стоят 4 миллиона. Есть квартиры за 4 миллиона. Квартиры за 4, за 4,5. Сколько будет в месяц приносить? Приносит 30. Машина 200. Ну, 30 и 200. А смысл в том, что в вашем портфеле есть и то, и другое, и третье. Стратегия займов под залог недвижимости. Вы получаете ежемесячный денежный поток на вложенные деньги. Да? Ну, нужен кэш. Единственное, здесь ипотека и не зайдешь. То есть как бы есть компания, да, которая является связующим звеном между вами и владельцем недвижимости. То есть по простому. У человека есть квартира. Стоимостью 4 миллиона рублей, он говорит, мне нужны деньги, дай мне денег. Вы даете денег 2 миллиона рублей, то есть 50% от ее рыночной стоимости. Взамен вы получаете ежемесячно от 24 до 30% годовых. Ну то есть с миллиона от одного вы будете получать там 30 тысяч рублей чистыми каждый месяц. С 2 миллионов 60. Вы понимаете, да, стратегия построена на том, что вы по сути ничего не делаете, все вопросы решает компания. Какой здесь риск, какой здесь э, главный страх? Это то, что вот этот человек пропадет да, куда-то с вашими деньгами. Но подписываются документ, договор об ипотеке, договор а, об применении, что нельзя эту квартиру продать, там заложить, ничего такого. И а, договор об отступном, на основании которого, если вот этот человек, владелец, не платит вам ваши проценты, его недвижимость забирается и переходит на вас. И вы становитесь обладателем недвижимости с 50% скидкой от рынка. Он прекрасно. Вы ее быстренько продаете, возвращаете свои деньги еще в плюсе. То есть вот эта стратегия, она очень живая, и тоже здесь вот несколько займов, и, и собственно, и будь здоров, будь спокоен, все будет хорошо. Доверительное управление криптовалютой, например. Та стратегия, которая мне в прошлом году принесла так, порядка 90% годовых тоже ничего ну, не делаю. То есть моя задача как инвестора это найти какую-то Тему интересно проверить. Ее у меня сейчас отдел в компании работает. у меня сейчас 4 человека работают в этом отделе, И, собственно, они проверяют, чтобы это не явная пирамида какая-то была. Еще... Понятно, что мы не застрахованы все равно. То есть может, может там какой-то быть оборотень, да, ты куда-то проинвестируешь и попадешь. Может быть такой я допускаю. Но в целом, так, более-менее какие-то прогнозируемые истории можно зайти. Сейчас мы дошли до того, я вам сейчас покажу, что у нас в, в стратегии у нас, сейчас, ну, у нас сейчас больше 40 партнеров уже. То есть у нас это у кого? Это те стратегии, которые я нахожу и выкладываю в своем сообществе инвесторском. То есть люди, которые... У меня проходили какие-то курсы обучения, они попадают в это инвесторское сообщество, у меня есть специальный чат-бот, и там разные-разные стратегии. Вот, ну такси, прокат, понятно, крипта, IPO, да, какие-то вот накопительные страхования, монеты инвестиционные, много-много разных инструментов, которые уже готовы, то есть, которые во многих я инвестирую сама своими деньгами. У меня есть сейчас закрытый инвест их сообщества, там нас мало, и нас будет всегда мало. Но мы рассматриваем проекты стоимостью от 200-300 миллионов входа. Ну, то есть, чтобы просто вот, то есть мы гостиницу покупаем. мы сейчас рассматриваем лот на торгах, можно 83 квартиры просто махом сразу же. И это конечно возможно при большом чеке. Инвест конференции мы провели в Москве в Сочи инвестпати мы проводим ну то есть просто чтобы вы посмотрели какая масса людей огромная уже инвестирует это к вопросу о не быть белой вороной ну что я пойду на форум там я буду белой вороной ну мне инвестировать почти каждый так думает что но «Ну я еще недостаточно хорош но ну я еще недостаточно там, опытен, я еще недостаточно много денег заработал чтобы начать инвестировать на самом деле для инвестиций нужен э, не столько опыт не столько какие-то накопления сколько желание поменять действительно свою жизнь когда ты Хочешь поменять, у тебя приходят инструменты. Вот сегодня я вам показала уже, да, сколько инструментов, что можно сделать просто с одной даже квартиры. Я недавно купила на торгах, есть такие торги по банкротству, я купила коммерческое помещение. Ну вот посмотрите, у меня окупаемость этого помещения 4 года по той цене, по которой я купила. Я купила примерно за ну, там, 5 с чем-то, за 5,5 миллионов. Рыночная стоимость этого помещения девять, миллионов. Все, одной сделкой просто, одной сделкой, да, на всякие там, на комиссии, туда-сюда, но, допустим, оно мне 6 обошлось, 3 миллиона, то есть это вот я сейчас выставляю, если хочу быстро продать, 2,5 могу сразу же заработать. Когда мне говорят, ну хорошо тебе, говорит, ты там в квартире живешь, я дом снимаю, я не понимаю смысла покупать недвижимость для себя. Ну зачем, ну что это, да, ну вот это мой угол, ну хорошо. Во-первых, это меня не привязывает, ну, как-то вот, знаете, там, вот здесь родилась твоя бабушка, твой отец, здесь ты, здесь твои внуки будут. Но если я не хочу жить в этом доме, Ну почему я должна здесь жить? Или вот лучше ты в ипотеку, но свое купи. Есть такое, да? да. Свое же должно быть, а как ты без своего? Что, бомж, что ли? Что, как ты будешь жить? Как? У тебя семья, у тебя дети, а детям что ты передашь своим? А зачем детям покупать сейчас квартиру, если можно сделать так, что ты купишь э, сейчас доходные объекты, а к моменту, когда у тебя дети станут взрослыми, ты с этих активов ты сможешь купить 20 квартир, потому что ты приумножишь за эти 18 лет свои активы таким образом, что у тебя деньги вырастут. Сколько стоит э, рыночная стоимость вашей квартиры? 2 600. 2 600. 2 миллиона 600. Сколько снять в этом же районе можно подобную квартиру? С таким же ремонтом примерно, с такими же. Порядка 17 тысяч. 2 миллиона шестьсот у вас зарыто в квартире. Вот смотрите. 17 тысяч рублей можно снимать. Если эти 2 миллиона 600. Ну вот просто даже вот займ под залог недвижимости. Очень низкорискованная стратегия, потому что ну, мы посмотрели, в случае чего у меня вот эта недвижка. Ну, то есть, в принципе, там. 25% годовых – это прям минимум, что с нее можно получить. Давайте посчитаем. 2 миллиона шестьсот на 25%. 650 тысяч – это годовой поток, ну, денежный поток. А в месяц разделите на 12. Сколько получится? 54, 166. 54? 17 тысяч 54. Если я просто беру эти 2 миллиона 600 и вкладываю просто по 25%. Я не говорю сейчас про 60, я не говорю про 100%, я говорю ну, адекватный. 54 тысячи рублей ты можешь получать ежемесячно. На эти деньги можно снять квартиру такую же? 17, лет. даже можно круче снять, можно гульнуть на тридцатку даже снять. Можно лучше себе квартиру в лучшем районе, по качеству лучше, по ремонту лучше, тебе не надо будет переделывать этот ремонт. И еще останутся деньги. А? Или купите квартиру, ну то есть не хотите займ под залог, хотите стены греет, что у меня стены. Купить доходную квартиру, часть денег в ипотеку возьмите, часть денег на ремонт оставьте. Имеется 20% годовых